В ближней срочной перспективе совершенно понятно, что сегодня нанесен очень большой удар и программе «Суперджет», и косвенным образом всей авиационной промышленности гражданской. Как вы думаете, какими бы средствами можно было бы парировать это? Вот именно в крайне ближней срочной перспективе, потому что люди реально не хотят бояться летать этими самолетами. И это, это как бы не шутки, это по-настоящему. И второе, авиакомпания начинает массово от них отказываться всеми доступными способами, используя все предлоги, какие вообще только возможны. Вообще говоря, что вы на ваш взгляд надо было бы сделать, чтобы вернуть доверие и каким-то образом эту ситуацию парировать, и, может быть, я не знаю, там обратить себе на пользу и так далее. Возьмем вот, конкретный сегодня пример из трех катастроф, которые произошли, два с «Боингом» и наш. Мы смотрим, как ведет себя Боинг, «ФАА», правительство США, в смысле, Конгресс и так, далее, и так далее. То есть невозможно убедить всех, что вот как этот, вот, оно безопасно и все, кроме раскрытия всей технологии, чего подпринимается, демонстрации этим. Первое, что уже давно призывали, нужно объявить, что государство наше взяло на себя все, все в смысле, вот, магистральную линию, как говорил Валерий Георгиевич, путеводная нить обеспечения безопасности, признание, то есть системы СБП, принятие всех мер и так далее, что мы работаем в этой области, ничего не скажешь. Это государство, теперь не государство, та же компания «Боинг» или прочее и FA. они тоже несут убытки, колоссальные, Притом у них есть конкурент, так сказать это Торбас, да, который нет такого, что ли, монополизма вот Боинг откажется поставлять самолет всем Сеймуро, ну ничего, подкажется, вдруг ей поставят китайцы уже вон они стоят европейцы они теряют время, каждый день каждый это, но они идут путем каким они раскрывают, ребята, мы все смотрим, мы все делаем оно вот так оно вот это, то есть они говорят сегодня правду. Ну, и, и меры, ну, пытаются, ну, все, правда, относительно, вы понимаете. И меры, которые предпринимают. Вот смотрите ГСС. Я многих там знаю, с ними работаю и так далее. ГСС запрещено сегодня давать интервью и так далее, да, потому что фирма, фирма следит за этим делом и так далее. Я не говорю, что чем больше будет говорить, тем лучше, да, но Заявлений от ГССа, от руководства, от Росавиации, да, от этого каких-то, что предпринимается? Ведь, э, ничего не предпринимается. Нет. Вот если, я, если ничего не будет предприниматься, нельзя создать доверие у людей или исправить ситуацию, если просто тупо молчать и говорить, мы ничего вам рассказывать не будем.